Привет, аудитория. Ну что, у нас Лига Чемпионов продолжается. Одна восьмая финала. И английский Челси встречает французский Лиль. Кстати, подписывайтесь на канал обязательно, делаю для вас адекватную аналитику, стараясь подбирать интересные коэффициенты. Ну, вернемся к матчу. Челси в своем чемпионате идет на третьем месте. Вряд ли у нее есть шансы побороться за чемпионство в премьер-лиге. Тем более, крайние матчи клуб показывает неуверенную и нестабильную игру. Но, тем не менее, в крайних своих 18 матчах они проиграли всего лишь один раз. В лиге чемпионов Челси вышел со второго места уступив первую позицию итальянскому «Ивентусу». В принципе, в прошлом сезоне «Челси» — это вообще чемпион Лиги. Что по поводу «Лиля»? «Лиля» в своем чемпионате идет на 11 месте. Что-то после Нового года игра у них совсем не идет. 11-место, конечно, в чемпионате что-то совсем слабенько. но в Лиге чемпионов они с турнирной таблицы своей вышли в 1-8 финала с первого места. Ну, не сказать, что там группа была тяжелая Австрийский Зальцбург, Ворсбург, Севилья Но, ну, тем не менее, довольно-таки неплохой результат она показала Думаю, По поводу этого матча, да, конечно, Челси тут фаворит Должен выигрывать, он превосходит Лиль по классу Но, тем не менее, последнее время показывает довольно-таки нестабильную игру И, В принципе, у Лили есть шансы доставить неприятности ворот Челси Тем более, что Лиль в крайних своих восьми матчах забивал в каждом матче Конечно, я думаю, что Челси выиграет Но не хочу я ставить на победу Челси Я лучше поставлю на тотал больше Двух с половиной голов И есть коэффициент на это 1.75 Вот такое мое решение Не знаю, как-то сложно мне далась аналитика этого матча Но тем не менее, что есть, то есть. Если ваши идеи совпадают с моими, можете попробовать поставить эту ставку. Ну, а так у вас есть, конечно же, своя голова на плечах, которая вам поможет провести свою аналитику, ну и принять какое-то, может быть, другое решение. Ну, а своим решением, конечно, делитесь со мной в комментариях, буду рад почитать, ответить. Ну, а так подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, давайте.